Майкл приехал в настоящий затерянный мир. Завы Вот это посмотрите, что будет Я сразу тут похож, но нас современного носорога. 今日は Перекана. Ну смотрите, это же яйца. Динамайкл затерян в затерянном мире. Всем пока. Друзья, мы в следующей серии будем настоящими археологами. Мы с вами будем раскапывать динозавра.